Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Сегодня у нас 30 декабря 2022 года, скоро уже Новый год будет. И сегодня, в конце этого года, 2022, -го, в Вормиксе вышла обнова. Спустя очень большое время, многие ее не ждали, не верили, что она выйдет. Но вот, она реально вышла, реально вышла. Нас, нас не обманули, она вышла. Она вышла, и она получилась настолько глобальной... Что она заслуживает, заслуживает, наверное, э, время, чтобы так долго выходить. То есть она вышла реально через 3-4 года где-то, я не знаю, когда была последняя обнова. По-моему, последняя обнова была в 2018 или 2017 году. Не буду ничего говорить, потому что не знаю, забыл, я не слежу за этими датами. Но вот, спустя 3-4 года вышло декабрьское обновление. Мы можем почитать здесь, но я читать не буду, потому что смысла не читать Вы и так можете прочитать без меня все здесь. А сейчас я сделаю обзор на эту обнову 2022 уходящего года. На своей основе сделаю обзор. Короче, полный разнос сегодня, потому что обнова реально годная. Реально, наверное, самая лучшая обнова за всю историю Вормикса. Короче, реально обнова топовая. Я сразу посмотрел, я офигел просто, реально. Я, я не рассчитывал, что в Вормиксе будет такая обнова когда-то, и Вормикс оживет, мне кажется, после этой обновы. По-любому оживет. Вы только посмотрите тут. Короче, очень много изменений. Сейчас я буду делать обзор на это все. Видим новогоднее, короче, оформление. Уже сделали все. Газетку. Список изменений открывать не буду, потому что вы и так будете без меня все считать. А я сделаю обзор обновление, Открываем full экран Погнали, забираем бонус. Сегодняшние четыре ключика дали мне. Начнем мы с настроек, пожалуй. Настроек. Смотрим настройки. Мне говорили, что настройки изменятся. Настройки боя. Ой, короче, блин. Что это такое? Облака. Облака мне нафиг не нужны в игре. Можно вырубить тряска экрана. Текстовые рептики бойцов тоже не нужны. Погодные эффекты. Частицы. След от метательного оружия. Сглаживание земли, анимация бездействующих персонажей. Все это оставим. Самое то, что мне не кажется не ненужным здесь, это облака и текстовые реплики бойцов. Нафиг не нужно, да? Согласитесь, да? Всплывающий текст урона и лечения. Всплывающие задержки от оружия. Пускай будут, короче. Не знаю его, короче. Тут у меня тут еще можно горячее будет выставить. Вот, анимации, короче, добавили. У ворона теперь шевелятся перышки. Это круто, да? Прикольно выглядит. У голограмма тоже что-то добавили, анимацию какую-то. Вы посмотрите на вот это просто, это капец просто. Голограмма, посмотрите, как он выглядит, это капец. Это круто, на самом деле. У биолампы, посмотрите, как биолампа выглядит, тоже анимированные. Леденящий молот, короче, офигеть просто, на самом деле. Анимации крутые, лайк like просто за анимации просто. Я даже забыл, что там добавили они. Короче, они пофиксили все почти. Все баги убрали, представляете? душеметы они пофиксили баг, где персонаж терял ход на душеметах. Потом они убрали отмены боя на супербоссах. На, на Колизее, скорее всего, тоже, кстати, они убрали. Вот на вот этой ставке Колизей, где случайные оружия выпадали, короче. И часто отмены боя из-за прыжка носорога, ой, прыжка кабана, вот... Вылетали отмены боя постоянно, причем через 1-2 боя постоянно выходили от, отмены боя, но теперь они пофиксили все отмены боя, как они сказали, написали в этом в своем посте, в статье, как называть это правильно. Вертолеты. Да, первое такое улучшение, они наконец-то осознали свою ошибку, что они зря тогда вертолет пофиксили нам, когда он перестал взрываться, точнее, начал взрываться, когда мы касались карты, этот вертолет просто взрывался Коснувшись карты То есть при выстреле да? А, и они теперь это пофиксили То есть обратно вернули нам хороший вертолет Ну точнее этот вертолет еще все еще Такой же остался, но У него есть два улучшения, короче, теперь появилось Бронированный вертолет И штурмовой вертолет э, Хороший вертолет э, И это тоже хороший, смотрите Не взрываются сбрасывая бомбы вплотную к препятствию Запас топлива увеличен на 20% Я честно, я не знаю, что теперь брать Здесь из этого я как бы привык к старому вертолету уже настолько, что мне без разницы уже на это, наверное, да? Что я бы наверное, взял этот вертолет. Ну, и это тоже неплохой. Мне реально сложно определиться, дорогие друзья. Поэтому, пожалуйста, напишите мне в комментарии под этим видео, какой вертолет лучше взять. Мне реально сложно определиться. А, смотрите, у меня ресурсов не хватает. Гайка. Требуется в режиме восстания зомби. Офигеть, Восстание зомби, Восстание зомби нужно проходить. И отвертка, Восстание зомби. Они смотивировали проходить, они, они, они смотивировали играть на э, Восстание зомби. Представляете, э, теперь нужно играть на Восстание зомби, чтобы соб... э, получить ресурсы вот эти вот, которые находятся на восстании зомби. Отвертка и гайка. И эта мотивация играть на этот ставки, э, которая очень долгая и которая очень нудная. Они сделали так, что оживили ставку Ну как бы не сильно оживили Мне кажется, все равно в нее мало будет играть Но ради этого, и какие будут играть На этой ставке А я буду играть ради того, чтобы получить Последние достижения На своей основе У меня не полученные последние достижения Вот чтобы Я буду играть, чтобы собрать ресурсы и достижения Заодно получить последние Губитель душ Новые крафты, губитель душ Uh, ребята, губитель душ. Это что такое? Это губитель душ. Это он и есть на самом деле. Смотрите, в чем прикол. Это что такое? Это что-то глефа. Что такое глефа? Новый артефакт глефа. Давайте посмотрим, что из себя представляет артефакт глефа, который требуется для сборки губителя душ. Глефа, вот он, новинка, смотрите. Атака, плюс 6, скорость, плюс 4, дополнительный прыжок, плюс 1, бронебойность, плюс 20, отравленность, а плюс 4. Сам по себе артефакт слабенький, по сравнению с тем, что мы имеем, какие сейчас, крафты, артефакты. И это магазинный артефакт, он, он слабенький, сам по себе. Вот, может быть, новички там еще могут себе позволить купить его там. Ну, он будет решать, новичкам помогать как-то, да. Но нашим олдом игрокам, которые играют очень давно, этот артефакт нужен всего лишь для крафта вот этого губителя душ. Давайте скрафтим губитель душ. Я не знаю, я не хочу крафтить сейчас его. Но на видос, думаю, можно скрафтить, да? Да, давайте на видос я скрафчу губитель душ. А почему бы и нет? Скрафтим давайте. Давайте я куплю артефакт Глефа. Я куплю за его за рубины, потому что фузы я коплю еще, дорогие друзья. Я фузы коплю. Коплю. Поэтому покупаем артефакт Глефа. Раз. Два. Не хочу тратить рубины. Копил столько их, но придется. Купил артефакт Глефа. Да, я за рубину купил. Не хочу тратить фузы. Вот реально не хочу. Я коплю. Коплю фузы. А вот рубинчики позволительно. И погнали выбивать рецепт, так называемый. Нужно выбить... Э Робин Гуда и что-то еще. Я надеюсь, я смогу выбить, потому что, блин, если не выбью, капец будет. О, лук, лук дали, лук, отлично, выбил лук. А теперь саму шапку, пожалуйста, саму, саму шапку умоляю, умоляю, саму шапку. У меня 700 ключиков, но я думаю, смогу выбить. Отлично, ребят, я столько потратил, мало количество ключиков. Выбил я их, выбил. Давайте крафтить. Погнали, за зарубины скрафтим. Раз, два, три. Крепкий губитель душ. Обидненько. Ну нет, я на эпичном остановлюсь, дорогие друзья. А раз уж на то пошло, сразу я эпичный скрафчу себе. А, давайте за фузы. Блин, я не хочу тратить фузы, но ладно. Ладно, надо эпичный скрафтить хотя бы. Раз, два, три. Блин. Раз, два, три. Блин, это капец. Раз, два, три. Яростный, яростный. Я не знаю, зачем я это делаю. Я не знаю, зачем я это делаю. Жестокий следующий. У меня гарант гранд, падает, ребята, гарант. Еще один артефакт, пульсар какой-то. Его я крафтить уже не буду. Тут нужно проходить этих боссов. Это что такое? Поработителя нужно валить. у у, -у этот посох, офигеть. Сколько крафтов. Ну, я хотя бы один доведу сегодня. Раз, два, три. Жестокий. Пипец. Просто пипец. Все не хочу, ребят, не хочу. Ну, я на видос крафтил. Я не хочу тратить фузы. Слабенький артефакт, конечно, слабенький. Яростный губитель душ. Отравленность минус 4. Бронебойность плюс 20. Скорость плюс 4. Атака плюс 6. Ну, это знаете, это как плюс будет. Потому что мне уже быть не надо выбивать эти вот предметы покупать. Все нормально. Промокоды, дорогие друзья. Можно промокоды промо вводить теперь. Промокоды, бонусы теперь можно собирать при помощи промокода. Изи, изи. Это это топ, топ. Чтобы не перезаходить в браузер специально. Я с машины сижу. обновы снимаю. Настройки звука. Где это звук, кстати? Звук. Все, понятно. Звуки. важные звуки. На самом деле, ребят, на самом деле... Мне больше-то нечего тут рассказывать, здесь в основном у нас идут... Поменяли они параметры у некоторых шапок, у каких именно вы можете посмотреть это в описании этой обновы в официальной группе игры Wormix Убрали месть из могилы у зомбика, лидерскую способность. Дракон там улучшенный, коты улучшенные. У меня сейчас випка есть, пожалуй, я сейчас куплю себе дракона. И чисто по приколу я попробую полетать этим персонажем. Давайте возьмем шапку, которая. Давайте, допустим, это будет шлем огня, пускай. Вот, эта шапка же, она увеличивает. Поднимается персонаж. Короче, в полете чуть выше летит. Офигеть! Офи офигеть! Слушайте, мне очень нравится этот персонаж. Офигеть. Дракон топ! Ребята, я кайфую от этого дракона. Офигеть, вы не представляете, это ж круто. Как он летает красиво. Как высоко он летает. Охренеть просто. Вы не представляете, как это классно. Вы просто не... мы не представляете сейчас какие. Охренеть, он просто... Они реально решили улучшить вормикс. Этот артефакт, они уже скрафтили себе... этот Николай Суворов, или как он? Ударная сила 20%, губительность 30%. Бронебойность 30%. Он уже скрафтил себе легу. Представляете, этот чел потратил. У него уже нет фузов. И он скрафтил себе уже. Офигеть. Перемещение кота чуть-чуть быстрее. В принципе, да, я... Я ощущаю разницу. Но разница небольшая. Разница не очень большая. Вот. И все равно кот он как бы... Ну... Получше, конечно, но дракон это вообще топ Разница, конечно, есть Он Тоже кот хороший Стал лучше намного лазить, стал Но дракон это нечто просто Дракон это вообще нечто Далее Ну, скидки в магазине Тут наборы какие-то появились Я не знаю, что это набор Я их покупать не хочу, не буду Это стоит денег я не хочу ничего покупать из наборов. Ну, это для донатеров, я не донатер. я, как бы, доначу крайне редко, может, раз в год в игру. Вот вип купил на месяц себе. Макс. Антисеты удалены. Вот эти, которые. Помните, то, что вот хирург, допустим, был. И.. Посахаптекры, по-моему, хирург, посахаптекры. Что-то такое было. Что-то такое было. И что-то, короче, он давал Этот, в минус атаку давал броню. Атаку вроде минус давал. Короче, у меня жестокие крафты, офигеть, просто. Вы, вы представляете, вот я сколько играю в эту игру? У меня много жестоких еще есть. Очень много жестоких. Арсенал на 2x2, ребят. Арсенал 2x2, как видите, все, вернули 2x2 арсенал нам. Все, вернули 2x2 арсенал. Весь full доступен нам. Можно 2x2 играть с full арсом. Короче, все, изи. В общем, ребят, обнова мне зашла. 10 из 10, я считаю. Это лучшая обнова, которая была когда-то в Вормиксе. Как бы сказать, что тут не добавили много всего нового, но тут очень много исправлений в этой обнове. То есть очень много баг багов пофиксили, душеметы, зелье мы кидали, оно в стенку давалось нам. Вот, что там еще? Ну короче много, лазерный луч, там с лазерным лучом баг был, то есть мы, мы лазерный луч давали, персонаж в воздухе застревал. Добавили вот эти вот настройки, это очень круто на самом деле. Ну и крафты, конечно, да. Да, немного добавлений. Но обновы реально годные. Они ничего не пофиксили. Ничего не пофиксили, только улучшили. Единственное. Ну, то, что вот шапки, артефакты некоторые там настойки поменяли параметров шапок артефактов. Я пока не знаю, как это повлияет на игру, на нашу. Еще знаю, что э, оружие Ледяной Град, э, наоборот, не ухудшили, а улучшили Град Ледяной. То есть мы давали, когда Град по толпе персонажей, Град снимал огромное количество ХП. И, в общем, короче, мне кажется, это, это хорошо, что они его пофиксили, этот Град, потому что я лично этот Град не люблю, я им очень редко пользуюсь, короче. И меня часто выносили с Града минус 2, короче, и на дизмораль уходил. И, кстати, это много так игроков. На дисмораль уходит после того, как град дадут по минус 2. Это дисбалансное оружие, ребята. Ну, представляете, вот град дадут, минус, минус 2 сделают вам, 2 перса убьют. И как вытащить будете? Никак, получается. Все, считаете, победа. Противник выиграл вас, считаете. Все, из-за града просто, из-за кого то из одного хода град минус 2 дал, а то и минус 3, понимаете? То есть, из-за одного хода, из-за можно поиграть бой. Понимаете, мне кажется, это глупо, что они так град изначально сделали... А сейчас они пофиксили, это да, это хорошо. Мне кажется, ну, градом им будут, будут пользоваться еще люди, но уже не так, как раньше. Оно также сильное оружие будет, также можно будет урон колоду тоже надевать, шапку артефакты делать, тоже уронить при помощи града, но уже не так сильно, что вот прям до такой степени, что минус 3, минус 2 давать им... Ну, как вы знаете, это реально. Проиграть из-за того, что тебе, тебе дали минус 3 за один ход... Это бред, реально Это бред Поэтому я рад, что пофиксили этот град Нафиг он нужен И более он еще очень шаровой То есть нужно еще учиться Его давать правильно Балку ставить на какое-то расстояние нужно Вы понимаете, да, вы сами пользовались этим градом Вот Нафиг он нужен Ну и, и я не знаю, что сказать еще По этой новой, короче, новая топовая Потом буду крафтить себе новые крафты Всем спасибо за просмотр, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой Яндекс.Зен, на YouTube, на паблик ВКонтакте, в общем, нового топового, мне нравится, всем пока.